Всем привет! Это вторая часть Откуда берутся привет. комиксы И у нас в гостях, как помните, Наталья Ререкина И, и Серафим Нищенко Если вы это пропустили, то обязательно зайдите Посмотрите первое видео Там было весело И в общем-то в этот раз будет не менее весело И интересно, потому что Мы поговорим о том, как они Занимаются созданием своих комиксов Все, В частности, вселенной Домус Эд Анима О том, как они ездят на фестивале, Как вообще проходит работа Работа над их комиксами и... и какое будущее они себе видят и планируют. Ну и, конечно, дадут вам советы о том, как заниматься комиксами, чего ожидать вообще от этого и это как будет... поддерживать себя в форме. Да, это будет полезно как тем, кто уже занимается комиксами, так и начинающим, ну и, и тем, тем, кто, конечно же, любит творчество Серафима и Натали. Поэтому... Об этом и многом другом мы сейчас поговорим вместе с ними, это комикс-братья, и мы начинаем. Поехали. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Я находил в интернете, что Серафим, ты участвовал в создании игры настольной по своей вселенной, Донус Эд Анима, которая называется Нудмер, Город Ключ. А как это произошло? Это ты поспособствовал этому? Или вас нашли люди, которые... Вот. Внешняя инициатива, о которой вы говорили. Да. какая это была в данном случае. Произошло это примерно следующим образом. Была конференция, посвященная трету, в котором мы играли, собственно, в игру гнома команда И так получилось, что я решил для этой вселенной, которая состояла из двух стран и дороги между ними, возле которых полигоры, в которых бесчинствовал гномник Роман, создать War, и начал тащить туда все, что было у меня в голове, выкладывать. Это продолжалось примерно лет пять. Конференция росла, разрасталась, туда приходили все более желающие что-то хорошее сделать люди, и в итоге мы решили издать книгу по получившемуся всему, и выбрали, собственно, ну, город, который стоит на перепуте нескольких интересных цивилизаций, начали работать, где-то за года полтора мы его написали и издали. То есть при таких совместных коллективных усилиях это были художники, Наташа тоже как-то участвовала в этом? Не-не-не, я, я уже после пришла, они как раз да, издали. с художниками была такая беда. Их было очень тяжело найти, заманить, подкупить. На книжке работал коллектив. Там мы заказывали картинки, где только могли, потому что, разумеется, ни у кого не было денег. Это знакомая ситуация. Да. Надо было выкручиваться. Но итоге собрались в миру по нипке в миру арпу. Иллюстрации. Да. Жалко. Ну, игра как-то помогла популяризации твоей вселенной, вот романов, книг, рассказов. Она очень сильно помогла структурировать ее. То есть весь этот лор делался для того, чтобы можно было играть. Соответственно, у меня были причины выстраивать, так сказать, внутренние законы в мире. все было. Продумано. Балансно. <смех> чтобы никто не был слишком сильным, слишком слабым, слишком определенным и так далее. И в итоге с этим GTA он как раз растет из достойных ролевых игр. И, возможно, поэтому он достаточно глубоко продуман, чтобы не <смех> допустить перекоса, эксплойтов, каких-то нечестных игр и так далее. Ну, да, <смех> он <никогда смех> не туда он продолжается. А вот... вот. Что послужило вдохновением для этого мира? Может, какие, творчество каких-то других людей? Может, какие-то фильмы, мультфильмы, сериалы? Да! Yeah! <свес> <свес> ну, на самом деле, было очень много всего для мира. Сколько лет? Наверное, почти 10 лет прошло, и все, что я читал, видел, слышал, как-то, так или иначе, приволнилось, отразилось и оказалось там, поэтому сложно сказать, что что-то одно прямо сильно повлияло. Много всего. Но вот по духу, по атмосфере и мрачности, конечно все, все. Здорово. Почитали парочку рассказов и заметили какую-то атмосферу Lovecraft'а, какое-то вот такое темное, Тоже было ну, влияние? Не без того, да. Но он вообще у нас батюшка все мы... ужаса, да. Да. Всех мрачностей. А ты тоже принимал участие в игре вот этой Синкин Сити, что-то писал? Да, да, я него? как раз во Фрагверс попал, чтобы э, стать э, одним из нарративных дизайнеров этой игры. Мы думали про ней, собственно, с этим персонажем, диалоги, всю, так сказать, литературную, сюжетную часть мы делали. Круто, кстати, да. проект очень такой масштабный, вдохновляющий. Мы даже, мы во что не играем, мы то смотрим на YouTube, да. И были такие моменты, прям там очень крутые, допустим... Тогда заставка да. нас только уже зацепила, потому что мы да. такие смотрим, что, что бы интересного поиграть, что такого интересного. И пролистывали, такого ничего себе, здесь. сверху падает рыба, что это такое? Что круто, что проект действительно получился вдохновляющим. И в любом случае, да, ты можешь что-то привнести для себя взять, что-то придумать на основе этого. И мне кажется, это такой именно показатель качества того, что получаю, получилось в итоге. Поэтому. Cosa... Спасибо. Ну, а так, кстати, если брать компьютерные игры, то, что сильно повлияло, я думаю, это платбором. Платпором, это прямо. То, что надо, по одному Я не игру, но я смотрел прохождение. Атмосфера да, класс, там классная. Я играл, но я тоже смотрел. Прохождение, что когда ты играешь, мне когда смотреть. Это да. Сколько вы, кстати, делаете уже комиксы? Вот подсчитать так вместе. Год два. Третий год пошел. Третий да. год. И изменилось ваше видение комиксов вообще как-то внутренне. Вот вы видели, когда начинали, это какой-то способ выразить свою историю не анимационно. Может, это как-то как изменилось ваше видение, потому что когда мы начинали комикс, да, у нас было совсем одно видение истории. Мы также хотели сокращенно сделать мультфильм на бумаге, и да, мы а... как-то подходили к этому, все-таки более такой в фильмовом формате, в анимационном формате. Но со временем, когда мы начали больше погружаться в тему комиксов, читать, смотреть, какое разнообразие просто этих комиксов существует, мы начали понимать, что оно. Немножко есть... особый да. формат. Есть ли у вас вот такой какой-то переломный, переходный момент в видении комиксов? Для меня это все еще кино. Ну, это кино на страницах. И я к нему подхожу именно как к фильму, чтобы, читая комикс, читатель будто бы смотрел кино. То есть у меня в голове это есть идея. Uh -huh. Я не знаю, как Серафим, но у меня, конечно же, со временем поменялось отношение к комиксу. Ну, как отношение? Я его стала больше любить, но, мне кажется, я стала его лучше делать. Вот. Потому что я вспоминаю свои какие-то работы, ну, не совсем первые, которые, например, я с, други, с другой сценаристкой работала. и Это совсем другие истории, это совсем другой даже стиль рисунка. Вот и Да, произошли изменения. Я чувствую, как нынешний комикс, который мы делаем, он более насыщенный он более полнокровный. Это уже с опытом пришло, наверное, такое да, да, чрезвычное вот комикс. Да, важно то, что я успела поработать на той студии, рисовала комикс, для украинской студии это, комиксов. Они сейчас уже э, с, работают не над своим, они лицензии издают. Mm -hmm. вот, но вот этот это, опыт, когда приходилось за короткое время э, рисовать э, там, 25 или 36 страниц, это такой был очень, очень мощный любовь, потому что они давали короткое время на исполнение. А? А за, и, конечно, сколько? Там... А? за сколько приходилось рисовать вот 25-36 шесть? Я не помню, сколько это было в месяц, но три странички скетча и три странички лайн. То есть это в день. Это получается э, полторы странички в сутки. Ну, как бы сейчас это уже для меня нормально. А тогда это было о какой кошмар. Я так старалась, чтобы понравилось, чтобы его издали, чтобы в печати это было очень красиво. Но в итоге ничего не издали. Там один комикс издали. В общем, это был такой мощный рывок, и, может быть, даже в тот момент у меня произошли изменения и в стиле рисунка. Я стала стараться делать более насыщенные кадры. Гитарей. Для меня, а, пожалуй, за это время я стал меньше посмотреть по сторонам на другие проекты, я не провожу время на форумах любителей визуальных новел, например, чтобы поймать там кого-то и создать работу для себя, или что-то еще, у меня есть комикс, и если я хочу чего-то еще, так, надо сделать еще один комикс, чего ж не Работать! Где мой проект? Хотя, тем не менее, все-таки возможно, возможно, ничего не обещаю, но визуальная новела более-менее наша будет. Нет? Это продолжение моей новеллы Сонатор Аллы шарф», Может, вы видели? Да, да, И я Право, Мы очень давно должны были сделать к нему продолжение, но с предыдущей командой это все не так быстро, как хотелось бы, а Возможно, у нас получится. Да, я хотела попробовать визуальную новеллу. И, и что же. вы имеете в виду под визуальной новеллой? Это, это имеется в виду... Когда там есть задний план, отдельные персонажи и э, много текста, или не сильно много текста, и выбор. Да, вы... mm -hmm. и, игрок выбирает, как будет развиваться дальше сюжет. А, то есть еще это... и в игровой форме? Выбор. Ну, да. Водоначальники этого японца, у них же очень много этих визуальных новелл, особенно... Романтической направленности всякую, да? Ну да. Как происходит? Вы рисуете страницу и э, или спрашиваете, что будет дальше, и рисуете дальше. Или вы рисуете историю, а э, как-то несколько ну, вариантов. Алый Шарф, насколько я видел, он именно в виде видео представлен. Правильно? Там группа отдельная ну. есть. И тут, в виде видео или в виде комикса, ну как печатно. Визуально это вроде игры. Это ну, игра. Да, да, да. Это игра. Просто она не как классическая компьютерная, ну ты, ты ну, уже знаешь. Скажем так, да, там гораздо меньше именно геймплея механического, скорее да, возможность делать выборы да. и делают сцены, у сцены есть несколько вариантов, как могут поступить волны. Вы заговорили, что в манге есть такой романтический аспект. А что вы ставите во главу угла, когда придумываете свои истории, когда рисуете, что для вас важно передать в истории? Драма. Драма, драма. Трагедия. И не важно, романтика, это, конечно, замечательно, но романтика, исключительно романтика, это скучно. Вот. Меня больше волнуют э, именно э, вот эти внутренние переживания персонажа, драма вообще, что с ним происходит, он попадает в эту ситуацию, в которой выйти не может из нее, И трагедия человеческой судьбы, там, у нас обычно, если романтическая история есть, то она развивается на фоне драмы. Это чтобы усилить драму. Да. Да, приправа для драмы. Чтобы было за что бороться и были какие-то да, переживания. это да, да, одна из э, двигателей э, усиления образа персонажа, усиления его мотивации. Вы есть и на авторском комиксе, и в ВКонтакте. Как у вас получается налаживать связь с вашей аудиторией? Я думаю, мы недостаточно уделяем это да, времени. Да, надо было бы гораздо больше, но как-то не получается. Из-за того, что приходится постоянно работать, на это сил просто нет. Но вообще надо, да. Ну вот перевод на английский язык, то, что вы Сейчас. делаете для ТАПОС, это как происходит, со своими силами или опять же... Да, это? я перевожу, кого-то из своих еще более лучше знающих язык вычитать, но в основном да я Ну это уже начало приносить какие-то плоды какую-то аудиторию привлекать зарубежную да, зарубежную. Или вы просто пытаетесь это делать как первые семена чтобы со временем когда будет больше уже люди реагировали да, да, скорее, это и... так. Да, да. все, все эти, все эти, да, куда они да, <с <с Я будет. надеюсь, мы в ближайшее время начнем более активно, хотя, по крайней мере, это есть в планах, более активно привлекать аудиторию, работать над этим, потому что это еще дополнительные мотивации да. это, это тоже как работа. То есть общаться с аудиторией, привлекать ее, заинтересовывать – это тоже такая серьезная часть работы. я просто, когда Чуть-чуть попыталась, я думала, боже, как это сложно. Спасибо, можно я просто буду рисовать? Тут нужен какой-то дополнительный человек, мне кажется, в этом деле. Вот у вас есть даже распечатанные свои комиксы, вы их как-то возите на фестивали или через интернет продаете просто? У меня уже был опыт самозыгранта. И мы тоже его продавали и на фестивале, и в странах СНГ. Я, если честно, немножко устала заниматься всем этим сама. И сейчас мы это делаем исключительно для фестиваля. Делаем небольшой тираж, и все, mm -hmm. все скупается. Отлично. И мы счастливы. Приходит прям вот ваша аудитория, или ну, просто нет, люди проходят можно... мимо и покупают, потому что нравится. А, это 2... не то, что приезжают люди на фестиваль, чтобы купить наши работы. Mm -hmm. <laughs> ну, мало ли. Кто-то знакомился на фестивале с работами впервые, а кто-то приходил и говорит. Я вас читаю, я за вами слежу, они а не... Это всегда приятно. И мы такие... А, да, это мы. Вы как-то дополнительно при этом направляете людей, чтобы росла аудитория, допустим, вы на конкурсе. Вот здесь сзади есть наш сайтик, ребята, заходите. Да, да, да. Есть, ссылочки даем, да. Мы даем ссылочки, потом раздавали визитки. И, конечно, после фестиваля приходили люди. Ну, фестиваль вообще-то замечательная штука, потому что у меня э, получалось так, что работу находил. Ну, то есть находился заказчик. Вот. Так что фестиваль очень полезно, очень важно, и мы продолжим. Вы да. пока в рамках Украины были на фестивалях или где-то выезжали и были в России, да. может, в Европе? Пока в рамках Украины. Да. Это, это, это, я я, я просто думаю про Алекон, но не совсем тематически. Приезжали просто Наташа посмотрела с друзьями, а комиксы мы там дарили. Да. Они Нет, продавали, девочка прибегала, там еще кто-то. Ну, ну попа. Отлавливали. Меня отлавливали на роликоне, хотя там не принимала участие и, забирали... и отбирали у меня комиксы. Какая-то у вас сверхцель есть, или вселенную разрастить? Ну, для меня лично это сделать большое количество кобиксов. То есть это самое главное. Чтобы купаться да. в них можно было. Да, да, да. Нет, я хочу в общем когда умирать, и такая обложиться кобиксов, Фу, Жизнь фуух, жизнь, да, а все остальное, кино, это конечно классно. Если брать немножко реалистичнее, то хотелось бы иметь свою серию в каком-нибудь издательстве наши комиксы печатали и еще за это нам денег давали и а, было бы замечательно сделать игры визуально визуальные новеллы или что-то еще более серьезное но игры я и так делаю, поэтому... да, там уже близко нет, я знаю, что я хочу я знаю, но это я уже с говорю а я хочу, чтобы у меня была своя студия вот чтобы опять же делать дофима этих самых комиксов, чтобы у меня были ассистенты или художники, и мы вот работали над несколькими сериями. Вот это моя мечта. Всё. Мы теперь... знаем. все сказала, она уже начина... начинает формироваться. Вы сказали, что вы предпринимали ну, как бы попытки печататься. Пытались ли вы подавать и на российский рынок? Потому что мы пытались подавать на российский рынок. Там говорят, начинаем с 48 страниц. У нас был на тот момент готов сингл. У вас же есть уже истории, которые могут набраться. Вы пытались в этом направлении сейчас двигаться? Мы, мы такие пассивные, это кошмар. Я говорю, надо. Говорит, надо. надо. И никто не делает. Не, ну возможно собираться, получится издать по Увиду. Ну возможно. Да. А да, мы это... факт. посмотрим. Хотелось бы. Нет, мы, мы этим займемся, честно. Вот у нас уже, мы еще тут сделаем. С Не, ну я конечно сейчас закрепляюсь, но на самом деле да, это надо. И я уже готова, я готова. Как вы настраиваетесь на работу? Потому что вот Наташа нам признала, что она встает очень-очень рано, когда уже все петухи ложатся спать. Поэтому как вы настраиваетесь на работу и вообще на творческий лад? Если у вас такой застой какие-то или нет, все это работа, я сажусь и делаю. Для меня это треки, я ищу какой-нибудь трек, который я еще не слышал, или который я слышал очень давно, или который у меня щелкнет, что вот это должно звучать в этой истории, и если я его нахожу, то дальше уже это дело техники, просто записать те образы, которые приходят на если трек не находится, то это сложненько, но все еще можно, учись треком. Было такое, да. дней надо на было записывать да. синопсис, вспомнишь, там надо было Что? записать синопсис? Я, я начинаю, давай записывай, давай записывай, рассказывай, записывай, все. Типа, ну, ну, в итоге я это сделал. Да. Да, Тебе надо было записать Наташу на, на микрофон и вот это был бы трек, давай записывай. Отличная песня. Просто я просила рассказать, что он придумал, и он рассказывая мне, а я задавая еще дополнительные вопросы. Ну да, мы в профиль вышли. Это не всегда. Это был просто такой момент, когда надо было профиль а надо было записать весь синопсис всего тома, каждой главы. Ну касательно меня, у меня, конечно же, бывают, как и у всех, это моральная. Психологическая усталость, потому что настроение, погода плохая, или вообще О, просто. Да. Или я устала, я наделала какой-то проект на заказной, да, и mm -hmm. я очень сильно истощила свои внутренние ресурсы. И мне обязательно нужно неделю, хотя бы ну несколько дней отдохнуть, ничего не делать. Но я не могу ничего не делать, я просто рисую уже не целый день. В лежачем режиме таком. Ну, не совсем, ну да, но что-то такое. Лучше всего, когда идет какой-то «не рисуй», лучше не рисовать, лучше пойти прогуляться, лучше почитать мангу, почитать книгу, комиксы какие-то, дочитать, наконец-то, все комиксы, которые купила. Нет времени. И оно само восполнит эти внутренние резервы, и mm -hmm. захочется рисовать, потому что когда смотришь на чужие работы, на другие работы, <гас> он <гас> работает, <гас> тоже хочу. <гас> да. Ребята, такой. я тоже сейчас пойду рисовать, я <гас> <гас> <гас> <гас> <и> его догоню. <гас> Наташа начала говорить про то, что после работы бывает понадобится какое-то время, чтобы восстановиться. Вообще, как у тебя проходит... Процесс работы вообще, как ты следишь за собственным физическим состоянием, там, здоровье, делаешь какую-то зарядочку постоянную или что, чтобы держать себя в форме. Потому что художникам, знаю, приходится, это надо. Ну и писателям приходится много сидеть. Вы находите вот этот баланс? Я хожу в качалочку. А это, это мы поняли по драке студентцам? Ну досталось. В общем, в какой-то момент, когда я очень долго сидела, я бывало сидела неделю, я поняла, что все нельзя так, потому что тело сопротивляется. И я пошла на... На куда Мне Вот, и теперь я немножко усложнила себе задание, я пошла в качало. У художника должна быть крепкая попа и сильные руки. Чтобы сидеть и рисовать, да, понятно. Я думал для селфи да, и это помогает э, держать себя в форме. Вот. Я бывает такой, что целый день все равно сижу и рисую, потому что я не хочу слишком далеко отходить от компьютера, я просто поваляюсь, такая, вернулась, порисовала. Летом вот. вообще будет зашибезно, нужно будет выходить. Когда у меня появится этот iPad, я вообще буду надраться рисовать маму. что да, получается держать себя в форме, и всем советую. Был уже опыт работы с iPad, или пока не было, вот только ожидается. Только ожидается. Ясно. Ну, я искала себе такой, чтобы можно было рисовать на улице, и пока iPad по характеристикам и вообще по отзывам других художников, он пока самый лучший. Вот. Да. Так что я да, мне скоро будет Такой вот... сигнал в космос. Е еще, наверное, такой может быть для нас актуальный вопрос. Расскажи, пожалуйста, о разнице рисования, допустим, на планшете обычном и планшете экранном, когда ты видишь, что ты рисуешь. Если разница помогла ли это тебе ускорить работу? Да, просто у меня уже давно я не рисую на обычном графическом планшете, как он там называется. Конечно же, есть разница. Монитор для меня это все это спасение, потому что придет прямой контакт с изображением. А вот я вижу, что я рисую панорамику. <смех> а, ускорится. Я не знаю, не могу, уже, не могу сравнить, потому что у меня был графический планшет в те времена, когда я вообще рисовала немножко медленнее. Ну это похоже на рисование на бумаге или как? Вот именно когда не похоже. А, тут такой интересный момент, что графический планшет, ну именно монитор, да, угу. а, монитор-планшет, он... А он отличается от бумаги, вот, вот какой-то неуловимой разницы. Потому что бумага, ты, вот, вот по моим личным ощущениям, в контакт ручки с бумагой это немножко отличается от рисования на мониторе. Более реалистичное такое, когда ты напрямую это происходит, или каким образом? Я даже не могу. Вот такой интересный момент, я бы как-то. Я не могу найти нужные слова, чтобы э, оби, э, описать эти различия. Но они есть. Это совсем другое ощущение внутри. В общем, это надо пробовать, чтобы... Ну, да, это да, да, это нужно вот, буквально испытывать, потому что это тот момент, когда ты не можешь описать, не можешь какие-то рамки запихнуть, это из разряда. Я так чувствую, я так вижу, что-то такое. -то. Почему спросили? Потому что Игорь, когда рисует э, на планшете, он и смотрит на экран, он чувствует вот эту разницу в... Как бы ты здесь рисуешь, там смотришь, uh -huh. и большой рассинхрон получается. Поэтому и, я думаю, Есть вот такое это... чувство, что это немножко тормозит процесс. А, mm -hmm. Хотя я смотрю mm -hmm. тоже на других художников, которые рисуют там топки комиксов всех этих, и тоже рисуют на простых планшетах. Наверное, это все-таки зависит от навыков и каких-то умений mm -hmm. особых. Ну, кстати, я вспомнила, я когда-то у меня было, я брала у подруги ради интереса, не помню, планшет, и я его быстро бросила, вот этот вот графический по планшет, потому что такая, я не могу быстро рисовать, я будто не могу в нужное попасть угу. в нужную точку. Этой линии, да. Хотя помню, как я только начинала, и я очень быстро и легко научилась работать в нем. Значит, это нужна привычка. Нужна вот это вот не замечать, что ты рисуешь здесь, а изображение у тебя на экране. Mm -hmm. Но я не хочу уже к этому привыкать. Да, на это уходит много времени. Ты, Надаша сказала, что иногда я могу месяц посвятить манге. И когда ты идешь на жертвы, такие ради комикса, и стоит ли это того? Конечно, стоит, потому что э, есть такое, как я зарабатываю, там что-то заработала себе, а есть моя э, душевная потребность – самореализации. И вот рисуя мангу или комиксы, которые мои, которым я приложила руку ну, и голову, и все остальное, вот, это именно для меня самореализация. Сделать его и дать людям. И люди смотрят, люди читают, и все, я чувствую, что я что-то сделала. То есть необходимость созда создавать что-то свое. Вот это, вот это двигает мною, чтобы чтобы устраивать себе месяц безработия и рисовать для себя усердно. Серафим, как у тебя вот этот процесс с отделением, донесением до людей? Тебе хочется как-то выдать, тоже выплеснуть себя, показать, что у тебя внутри, внутренний мир? Как это вообще происходит, когда ты работаешь над текстами? Или просто музычка хорошая была? Музычка хорошая очень помогает, это правда, но... Технически, да, я не могу просто, например, работать над текстами, которые мне надо делать по работе, и больше ничего не делать. Мне меня начинается какое-то странное отомление, а как же это как, а зачем же я живу, а что же такое? Тут слишком много всего надо еще записать, я еще ничего не сделал, но... и приходится садиться и делать. Сколько много знакомого звучит, да, такая живая потребность в том, чтобы что-то создавать. Я думаю, многим это двигает именно создавать. И я считаю, что э, если человек начинает работу над комиксом, думая, что он получит кучу денег, то передайте. фига! Кучу денег не получит. Лучше именно любить это. Тогда, пожалуйста, рисуй, сколько тебе злится, ты станешь самым классным, самым лучшим, и рано или поздно ты получишь свой успех. и Оценит всегда, оценивает труд человека. Когда он любит его и вкладывает. А, его. Так как мы делаем комикс под названием Счастливого конца света mm -hmm. и который связан, естественно, с концами света, хотел спросить: помните, как в охотниках за привидениями они стояли на крыше, и им их попросили представить форму будущего захватчика? Пришел гозер, выбирайте облик разрушителя. Что значит выбирайте? Мы не, Мы не поняли. Вот, если бы у вас была возможность выбрать следующий конец света, какой бы это был конец света? Даже может быть позитивный, даже может быть какой-то, но вот такой темный. глобальный, да, темный может. Какой бы это был конец света? Я, я конечно же, за э, кибер-антиутопию, когда э, слишком много технологий, слишком мало людей, люди растворяются в машинах, и, и уже нет разницы между машинами и людьми, и здесь уже вопросы... Кем быть, в какой форме, в какой оболочке, и кому достанется этот холодный, мертвый, железный мир. Один из вариантов развития сюжета. Наташа. Я не знаю. Мне почему-то фантазийный, куда-то все улетели. Мы все улетели в разные планеты разносить, так сказать, слово о комиксе. Комик спасет мир. Это хорошо. Ваши планы? Куда Планируете расти дальше? Куда это вас приведет? Может что-то есть уже какие-то мысли, картинки в голове? Ближайший релиз, которого ждать? Ну план это конечно сделать мангу, которую мы сейчас начали каждую субботу публиковать. Она будет достаточно большая, там семь глав, то есть такое. Есть черновое название? Экзорцист экзорцист ah, Да, да, да, да we we we uh, Игру сделать Да, игра. Еще одна игра, впервые Тоже по вселенной. War, war, war. Чего еще? Лорбука, я бы писать Я начал писать одну из Р. Стопан Надо продолжать Больше и больше. А там уже посмотрим, Хотел еще напоследок спросить три совета для начинающих художников, начинающих сценаристов комиксов, может быть себе, молодым, когда вы только начинали. В первую очередь рисовать для своего удовольствия, рисовать для себя, эм, наслаждаться процессом. Да, это... не, не, ждать, не, не стремиться в самом начале И получать фидбэк, если честно Лучше всего делать много комиксов Анализировать то, что делаешь Читать больше других комиксов И анализировать чужие работы Не просто там Посмотрел какая красивая картинка Не только композицию в кадре mm -hmm. А еще почему эти кадры Друг за другом так следуют Почему они такими Что хотел автор этим передать В общем, Вот, вот так анализировать не mm -hmm. Разбирать по камушком, ну, весь комикс. Я скажу для сценаристов, сценаристы, старайтесь сделать сценарий так, чтобы ваш художник был доволен. То, что вы пишете, это не не надо сражаться за слова, за какие-то штуки, если только они не критически важны. Если художнику кажется, что лучше сделать что-то так, задумайтесь, возможно, лучше действительно сделать так, как ему кажется, чтобы вам было приятно вместе работать. А, да, и для этого тогда нужно найти того художника, который будет с вами мыслить на одной волне. Вот, это очень важно. Если он будет с вами на одной волне, вам не придется отвоевывать какие-то свои хорошие идеи, которые вы думаете, вот у меня классная идея, а художник там что-то такое, мне не нравится. Нужно, чтобы он был ваш человек, скажем. Спасибо вам огромное. Было здорово с вами вот так вот пообщаться с такими позитивными ребятами и здорово. Отлично. Все, вам тоже спасибо, что затеяли все это. Для меня это новое. Я обычно отказываюсь. О, это для нас честно. Спасибо вам ребятки, еще раз и до связи. До связи. Пока. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Очень здорово, когда есть люди, после общения с которыми ты зарежаешься таким позитивом и узнаешь что-то новое, увидишь, сколько есть общего, и... Знаешь, что эти люди, как и ты, стараются дальше двигать свое творчество и делать это ради как бы собственного да, ради собственного желания донести что-то интересное, что-то стоящее для да, людей. Поэтому... Да и просто всегда интересно пообщаться с позитивными людьми, которыми, которые заряжают их собственные идеи, их собственное стремление делать что-то большее, что-то интересное, что-то что привносит в этот мир немножко творчества и творческого запала Друзья, мы надеемся и вам это тоже было интересно Если у вас есть какие-то идеи и люди, которые бы вы хотели, чтобы мы пригласили Вопросы, которые бы мы задали им Обязательно напишите об этом в комментариях Также мы хотим, настоятельно вам советуем заглянуть на сайты и ребят Наташи и Серафима чтобы вы увидели, чем они занимаются, видели их работы, общем, ссылки да. мы оставим в описании под этим видео. Зарядились, как и мы. Да. И э, спасибо всем огромное за ваше внимание, э, за вашу компанию. Всем отличного настроения, отличной недели. Спасибо, и, конечно же, за внимание. Да. Счастливого конца, конца свет. откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы?